маршрута составила 2 километра 700 метров, где конечной точка стала площадь тысячелетия. Именно там прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наша армия воевала против фашистов. У меня есть семьи, три прадеда, которые воевали против нацистской Германии. Они освободили Югославию и Венгрию. И все-таки Европа, так как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 Память павших и ежегодно присоединяется к шествию акция Бессмертный полк. Карина Саяхова, Валина Красильникова, Фарид Захитовлый, Универнич.